Доброе утро, уважаемые коллеги. Ну, начну я с того, что какие же у нас как же э, КСГ повлияло на работу клинических онкологов. У нас есть, по сути дела, три проблемы: это отсутствие нужного режима в классификаторе. Да? В онкологии очень много прорывных технологий, прорывных исследований. И, конечно, учитывая, что обновление классификатора происходит раз в год, он за нами не успевает. Но, тем не менее, да, пример, допустим, для желудка э, режим с фолфоксом, который уже многие доктора активно используют, но его еще нет в классификаторе, но кодируют как НеволуМАП. Монорежиме. Отсутствие нужного дозового интернвала, с чем мы столкнулись, допустим, когда мы назначаем режим тростозума с для пациентов с хердванию позитивным раком желудка, у нас была необходимость писать ВК, потому что в классификаторе был режим с еженедельным введением, а мы использовали его раз в две недели. Ну и, конечно, самое, вот, на чем моя презентация будет сосредоточена, это наличие большого количества невыгодных режимов в КСГ в условиях дневного стационара. Наш пациент, на примере которого можно разобрать все эти проблемы. Пациент из 61 года, у которого была верифицирована опухоль желудка, и у него первым этапом в 2019 году проведено радикально-хирургическое лечение. Он лечился не в нашем учреждении, мы все-таки стараемся таких пациентов лечить с переоперационным этапом, но тем не менее он был прооперирован, и после операционной стадии у него была Т4БН2М0, HER2 отрицательный статус. Пациент получил адювантную стандартную химиотерапию, которая ему была показана, и через 8 месяцев у пациента было зафиксировано по данным компьютерной томографии прогрессирование с поражением забрюшенных лимфоузлов. Учитывая время до прогрессирования 8 месяцев отсутствие у пациента периферической полинейропатии, в качестве первой линии пациенту был выбран режим Full Fox, и он получил 4 цикла. И после контрольного обследования, после 4 циклов, мы видим, что у пациента... Имеется прогрессирование болезни в виде увеличения всех конгломератов забрешенных лимфоузлов, появление надключичных лимфоузлов, ну и встает, конечно же, вопрос о назначении пациента уже второй линии терапии. Что мы обычно назначаем пациенту во второй линии терапии? Конечно, у нас есть исследования, которые нам говорят о том, что у нас есть несколько опций, да, и одна из самых эффективных для пациентов для второй линии лечения рака желудка – это, конечно, опция по клетокселосрамоцирумабам. Но ну, мы можем назначить во второй линии фолфири, мы можем назначить монотерапию. И, конечно, у нас есть опция поискать у пациента наличие микросистелитной нестабильности, которая позволит нам пациенту назначить иммунотерапию. Вот у нас был такой выбор, который перед нами стоял на тот момент, что сделали мы. Ну, конечно, вот в такой ситуации, когда мы думаем о назначении режима, вот клинический онколог, он превращается в такого вот енота, который начинает считать. А что же сделать дальше с пациентом? Но ну, я вот представляю, да, и заведую отделением дневного социанара, да, и вы все прекрасно знаете, что у нас в этом году произошло выраженное снижение тарифов. И выбирая для пациента очень эффективную опцию по мы смотрим, да, что этот режим нам более выгодно, будет делать в суточном стационаре, но этот режим делается еженедельно. 1-8-15 день, и трудно себе представить, да, пациентов, которые будут получать его в суточном стационаре. То есть перед нами стоит вопрос, как же нам выбрать для пациента не только эффективное лечение, но и выгодный режим для учреждения и, собственно говоря, предложить пациенту эм, для него комфортное лечение. Но помимо КСГ, в работе клинического онколога есть еще и COVID да, на сегодняшний день. Мы прекрасно знаем, что у этих пациентов нашу да, такую тяжелую вот новую эру, в которую мы вступили, мы стараемся минимизировать количество контактов, стараемся их минимизировать госпитализацию в стационар. И у нас было в этом году организовано вот отделение, которым я руковожу. И, собственно говоря, все международные рекомендации нам говорят о том, что, конечно, онкологические... Служба должна меняться, да, и учитывать э, ситуацию в стране. Ну и, собственно говоря, вот перед нами встает выбор, который я прошу сделать наших слушателей. Что же нам назначить? И чтобы вы сделали вывод в этой ситуации, вы бы не учитывали тарифы КСГ, их маржинальность, их стоимость, и назначали режим независимости его от его убыточности э, для дневного стационара. Вы будете стремиться к этому эффективному режиму, но учитывать маржинальность, если вы такого пациента положите в суточный стационар, да, потому что этот режим там более выгоден. Или вы назначите, учитывая, что то рак желудка, да, все-таки опция как таблетированного препарата. Сейчас на дворе у нас пандемия и таблетированный препарат, который он будет получать дома, и контакты его, в принципе, вообще будут минимизированы. Вот я прошу сделать выбор да, и посмотреть, какой же опыт включили. у наших коллег с точки зрения назначения схем, которые на сегодняшний день в КСГ у нас представлены, но с разным процентом маржинальности, а особенно, конечно, для дневного стационара, к сожалению. Еще 10 секунд. Угу. То есть кто у нас не учитывает тарифы? Да, кто, кто все-таки стремится да, работать, хотя а зарплата все-таки клинического онколога не зависит да, от, от того, что нам, у нас не стоит задача зарабатывать для учреждения, но мы все-таки должны об этом думать. Ну и вот как бы да, на самом деле в реальной клинической практике мы так большинство так и делают. Да, стремится назначать наиболее эффективный режим, но учитывать, конечно, маржинальность тарифа, и большинство докторов предложили бы ему еженедельное ведения в условиях суточного стационара. Ну, что сделали, что сделали мы? Да, мы тоже ему назначили наиболее эффективный режим. Мы с вами согласимся. Но предложили пациенту сделать еще биопсину от ключичного лимфоузла, чтобы определить ему статус, поскольку блоки его были утеряны, мы не могли определить, он в нашем учреждении оперировался. Но все-таки у нас был работающий пациент, и мы, несмотря на то, что да, пошли на затратность, но мы ему этот режим предложили делать в дневном стационаре, поскольку статус пациента и его желание все-таки было подходящим для дневного стационара. Итак, мы, мы делаем ему режим по клитоксалсарумасурумаба, делаем первую оценку и видим прекрасный ответ. Практически частичный ответ, 28% по таргетным очагам, и тут вот мне приходит сообщение о том, что выполнено молекулярно-генетическое исследование, и мы видим у пациента выявлены признаки микросателитной нестабильности. И задает следующий вопрос. У нас есть частично регрессно эффективная схемы, но у нас есть новый такой предиктор, что же делать? Но мы все-таки решаем, что раз у нас есть частичный регресс, мы продолжим максимальную эффективность получить от того режима, который мы получаем. И пациент у нас завершает 6 циклов, делает контрольное обследование. И мы видим, что положительная динамика у пациента сохраняется. Дальше. При наблюдении пациента, при контрольном обследовании мы видим отрицательную динамику, появляется крупное образование надпочечники, конгломераты лимфоузлов увеличиваются, и, конечно, у пациента, естественно, имеется такой Предиктор ответа на иммунотерапию стоит вопрос назначения назначении иммунотерапии. Иммуно у нас на сегодняшний день есть доказательная база для двух препаратов. У нас в третью линию мы можем, вне зависимости от наличия микросателитной нестабильности или педели статуса, назначить пациенту Ниволумаб. Или у нас есть да, зарегистрированный для пациентов Пембролизумаб с MSI-Хай, вне зависимости от локализации. Вот у нас есть две опции, и клинический онколог снова превращается в енота. Потому что нам надо посчитать, а что же нам теперь выгодно пациенту назначить, потому что мы все прекрасно знаем, что, опять-таки, для дневного стационара тарифы бывают очень крайне убыточные. Да, и назначив пембролизумап раз в 42 дня, мы знаем, что мы нанесем урон в минус 193 тысячи рублей для учреждения. Назначив пемболизумап, мы, собственно говоря, ну, хотя бы не будем убыточны, хотя, как бы опять-таки, начинается выбор и вопрос, что же назначить этому пациенту, но этому пациенту, учитывая, что все-таки Доказательная база для него умаба у нас точно такая же есть. Мы знаем, что пациенты с, высо... с CPS более 10 являются более благоприятными. Мы знаем, конечно, что даже на фоне третьей линии лечения у пациентов может быть частичный ответ на назначение иммунотерапии. И мы в этой ситуации: пациент сохраняет хороший КОК-статус. У него третья линия, у него CPS-9, у него есть признаки микросетелитной нестабильности, он продолжает работать, он лечится в дневном стационаре. И, конечно, мы идем на самом деле на выбор, на выбор схемы для него, и мы выбрали для этого пациента Ниволумапу, и он сейчас у нас получает лечение, мы видели уже первую оценку с очень хорошим ответом. И резюмируя свое сообщение, я, конечно, хочу сказать, что у нас не только роль КСГ в работе клинического онколога. У нас есть и роль врачебного консилиума э, в работе клинического онколога, потому что не все режимы нас устраивают, не все режимы у нас есть, но тем не менее у нас есть такой хороший инструмент, как врачебная комиссия, да, которую мы коллегиально э, используем для того, чтобы назначить пациенту эффективный режим. И, конечно, медицина – это все-таки искусство. Да? Я привела специальную картину Матиса «Танец», да, показывая о том, что наша э, э, тактика тоже иногда напоминает танец вокруг пациента, но все-таки это всегда во, -во имя блага. И... И даже в эпоху КСГ остается для наших пациентов медицина как искусство, как нам надо и пролечить пациента эффективно, и выгодно для учреждения, и комфортно для него. Спасибо большое за внимание. Я даже чуть-чуть сэкономила время. Может быть, будет у кого-то вопрос или дискуссия.